когда дружба невозможна сегодня поговорим о такой интересной теме какие моменты полностью отменяют и уничтожают дружбу у меня их было три в моей жизни сейчас я вам расскажу что именно может разрушить дружбу смотри до конца не переключая канал будет интересно итак привет ты на канале Бромовед здесь мы говорим о нашем обществе о жизни, конечно же, о психологии. Я предлагаю тебе разные пути решения психологических и любых других иных проблем. Меня зовут Антон Шульгин, если тебе есть что обсудить, есть психологический запрос, записывайся ко мне на консультацию, я буду рад тебе помочь. Итак, поехали. Какие ситуации могут помешать дружбе? Давай с тобой порассуждаем, смотри, что такое дружба, да? Дружба это то, как я это понимаю Это бескорыстное, бескорыстное стремление служить или помогать другому человеку В неком таком а, более концентрированном, да, более таким, как бы, а, окрашенном виде Дружба это стремление, это соперничество в самоотдаче То есть когда я отдаю кому-то Стараюсь отдать как можно больше. Любви, заботы, теплоты, ласки. Все, что есть у меня самое хорошее. И тот человек, с кем я дружу, тоже пытается мне отдать как можно больше. И когда мы соревнуемся в этом, кто кому больше отдаст, фактически вот это называется дружбой. Конечно, понимаю, это немного такая как бы идеальная картинка. Я сомневаюсь, что у нас есть такие друзья, с кем мы... Соперничаем в самоотдаче. Навряд ли. Но если мы посмотрим в обыватель, с обывательской точки зрения, то дружба... Ну, все мы, все мы прекрасно понимаем, что такое дружба. Конечно же, это очень важная вещь. Я сейчас не буду говорить, что такое дружба и разглагольство, и какая она бывает. Это, я думаю, вы знаете не хуже меня. У каждого есть свой собственный жизненный опыт. Скажу лишь то, что друзья важны, друзья нужны. Без друзей и доброжелателей мы не смогли бы ничего добиться в этой жизни. Потому что все наши достижения, все наши какие-то победы так или иначе, зависят от наших доброжелателей и наших друзей. Без них мы бы едва ли что-либо добились бы в этой жизни. Давайте поговорим о причинах, которые разрушают дружбу. У меня было несколько моментов, которые мне врезались в память. Какие-то были вызваны моим негативным и неправильным поведением. Какие-то причины, да, которые отменили нашу дружбу, были вызваны поведением другого человека. Но так или иначе они были. Мне было там крайне неудобно, крайне неловко. И сейчас, вот уже спустя годы, я осмыслил этот опыт и хочу поделиться им с вами. Первая вещь, которая полностью отменяет дружбу, и разрушает, это разный достаток. Вот у меня, лично у меня в жизни, был такой интересный момент. Мы учились с одним мальчиком в школе, и этот мальчик, у этого мальчика были очень богатые родители. И пока мы учились в школе, мы никак это не было заметно, мы никак не проявляли разный уровень достаток в нашем общении, да, в нашем как бы понимание жизни, в наших каких-то вот традициях, каких-то вещах, фактически я еще застал Советский союз, я еще был даже октябренком. Вот. То есть это было где-то уже начало 90-х годов. И проблема заключалась в том, что когда еще мы учились в школе, мы общались на равных, у нас были примерно одинаковые возможности, но когда пошла вот этот период перестройки, да, первое сколачивание капиталов, там отец пошел у него в бизнес-структуры, стал заниматься компьютерами, они очень быстро поднялись вверх. И спустя какое-то время, когда я еще все-таки пыталась да, по окончании школы значит, звонить этому товарищу с ним общаться, было видно, что когда мы встречались, да, что, он может что он может позволить себе те вещи, которые не могу позволить себе я. И вначале это еще воспринималось не так сильно, но с каждым днем, с каждым годом это все больше и ярче бросалось мне в глаза. То есть я помню один, наверное, из последних моментов, когда была такая брошена мне фраза, как бы поехали в Италию на выходные. И я понимаю, что у человека там есть билет с открытой датой вылета, который стоит там раза в 4 дороже, чем регулярный билет. У него есть действующие визы, которые просто вот закончилась одна, моментально открывается другая. Для него приехать и платить там по 100 евро в сутки за отель вообще вот просто вот из карманных денег для него не составляет никакого труда. И в тот момент я понял, что я себе такое позволить не могу. Я на самом деле достаточно скромный человек, не выпендрежник, Я там никак <laughs> не являюсь золотой молодежью, На Роллс-Ройсах, Майбахах не езжу. И для меня а, вот это был некий яркий показатель того, что когда человек может себе очень легко что-то позволить, а я не могу, и, получаю, и для него а, купить какую-то вещь, да, и потом, если она не понравится ему выкинуть, если это я себе не могу такое позволить, то получается, что у нас не одинаковые возможности. И я вот уяснил, что реальная дружба, дружба, она возможна только с людьми, имеющими одинаковые возможности. Кстати, это распространяется на государственном уровне. То есть друг с другом государства могут дружить и сотрудничать, да? Только имея одинаковые возможности, но, например, согласитесь, что какая-нибудь Швейцария и какой-нибудь Бангладеш сложно между назвать у них дружбой, да? Или какая-нибудь Соединенные Штаты Америки, да? И какая-нибудь Гвинея но совершенно разные возможности дружбы там точно не будет может быть там менторство да, наставничество, какое-то вот такое отношение сверху вниз но никак не дружба и вот в этом я обжегся ну и то что даже обжегся но просто посмотрел что когда разные возможности у людей вот это можно назвать как угодно отношения но это уже не дружба уже не дружба и собственно говоря если вы видите что у того человека, с кем вы пытаетесь завести дружбу, да, если это новый человек, у него в разы отличаются возможности от ваших, причем как вверх, так и вниз. Может быть, вы получаете там 100 условных единиц. А он получает одну, условную единицу, да, в 100 раз меньше. И вы понимаете, что дружбы в долгосрочной перспективе вообще никакой не будет. Это первый момент, который я хотел с вами обсудить. Дальше, второй момент. Когда дружба невозможна и когда дружба разрушается. Вот это прошел тоже я на, своем, на, сказать, на своей шкуре это испытал. Это когда один из людей дарит другому подарок очень дорогой. Стоимость этого подарка очень высока И тот человек, которому ты подарил такой подарок Не в силах сделать равнозначный подарок тебе взамен У меня был такой момент в жизни Я, можно сказать, дружил с человеком И в какой-то момент времени я решил сделать ему очень дорогой подарок Там были сотни тысяч рублей Просто вот подарок, потому что ну так сложились обстоятельства и Я заметил, что после этого подарка мои отношения, наши отношения моментально разрушились этот человек стал уже воспринимать меня как некого человека, который может дарить ему такие подарки. И мы достаточно быстро расстались с ним. Я просто понял, что я не хочу быть дойной коровой, да, и я хочу именно сохранить дружеские отношения с человеком. Но человек уже не воспринимает меня как друга там два может быть варианта либо человек просто откажется и скажет нет этим подарком ты разрушишь нашу дружбу это более такой продвинутый вариант человека да а второй вариант более простой когда человек скажет о, ну ладно окей давай я приму и тут получается у человека некий моральный долг то есть когда ты ему даешь что даришь ему что-то что для тебя в принципе как бы ты в состоянии это именно подарить а человек не может тебе в ответ через какой-то промежуток времени, да, на твое день рождения, сделать равноценный подарок, ты там подарил на 100 тысяч рублей какой-то подарок, и тебе человек подарил на примерно 100 тысяч рублей подарок, тогда получается вы обменялись а, одинаковым количеством энергии, и между вами есть вот этот вот, а, баланс на равных, да? дружба это всегда на равных, Это не, потому что надо здесь не путать, бывает что отношения учителя-ученика, да, может быть, отношения ученика да, с учителем, родителей и детей. Могут быть разные отношения. И там у них есть разные, кто сверху, а кто снизу. Но дружба это подразумевает, что отношения ведутся ведется только на равной, на одной плоскости. И получается, что когда ты даешь такую энергию, большую энергию в виде подарка какого-то, человек ее принимает, то у этого человека появляется некий, первый моральный долг, что вроде я как-то должен его поблагодарить, с другой стороны, он понимает, что я а я не могу ему отблагодарить. И в то же время я взял эту вещь. А, а если я взял эту вещь, и он может такую мне подарить, а пускай мне подарит еще, еще какую-то вещь, такую же дорогую. И там масса-масса-масса негативных идет, сразу же цепочек возникает. И, в общем, вот с тех пор я осекся, я всегда, когда, когда кому-то что-то дарю, я всегда смотрю стараюсь определить уровень достатка этого человека и делать подарок до да, делать что-то какой-то жест может быть не всегда финансовый да может быть какая-то услуга оказать всегда смотрю а способен ли мне потом человек эту услугу обратно оказать и возместить потом стоимость этого подарка эквивалентом своего подарка если нет я хочу сохранить этого человека в, своей, в, поле, своего, в поле своей дружбы Я никогда такой подарок не подарю Ну и третий момент, это классика Это просто классика жанра Это просто вот монументальная классика жанра Вот без нее, я не знаю, кто на ней не обжигался Но я на ней обжигался много раз Ни один, и ни два, и не три И, наверное, видите, просто всегда хочется думать более более... Лучшим образом о человеке, чем он есть на самом деле Но тем не менее Эта этот... Косячный... вообще косячная ситуация Называется Взять в долг у друга Деньги под расписку Вот это самая жесть Какая только может быть Потому что Если вы друзья Друзья и ты дал какую-то сумму небольшую для себя денег без расписки, без всего просто человеку скажешь, ну вернешь, когда вернешь. То есть считай, что ты подарил эти деньги. Небольшие, ты еще две, три, пять, как бы, ну вот нужному нужно ему реально нужно, твой реально друг. Он говорит, ну вообще, не знаю, когда верну когда-нибудь. Ты говоришь, ну и бог с тобой, отдал все и забыл. Это окей, это нормально, надо помогать людям. Если ты можешь помочь, и человеку действительно нужна твоя помощь, нужно помогать, обязательно. Но здесь другой вопрос. Здесь вопрос заключается в том, что человек пишет расписку либо, либо, либо, либо клятвенно тебе обещает. Он говорит, я тебе вот прям клянусь верну, вот вообще верну. Ну и естественно по законам жанра, по законам просто классики, которая тысячи лет уже ведется, естественно тебе не возвращает. Естественно. Сколько раз уже было у меня, прям писали расписку, а потом извини, ребенок заболел, жена, отпуск, не выдали зарплату, надо платить за кредиты. И все и тут получается очень парадоксальная ситуация что с одной стороны ты с ним начинаешь в этот момент вести деловые взаимоотношения и ты в этот момент ты ты ему перестаешь быть другом то есть точнее наоборот он для тебя перестает быть другом то есть как только ты либо берешь какое-то клятвенное обещание либо ты берешь расписку о том что написано такого-то такого-то числа тебе этот товарищ обещает вернуть деньги в этот момент Дружбе вообще хана, можешь забыть про эту дружбу, потому что в этот момент ты всю твою дружбу моментально переводишь в сферу юриспруденции, в сферу государства, в сферу формализма, формальных отношениях, и потом, когда по классике жанра он тебе никогда никто, по-моему, сколько я кого знаю, ни разу не видел, чтобы кто-то прям за, за один день вернул все. Когда он тебе не вернет эти деньги, ты их не получишь, ты к нему будешь обращаться с позиции уже не друга, а с позиции просто двух хозяйствующих субъектов, двух юридических субъектов. И ты говоришь, дорогой, вот есть бумага, изволь. Но это дорогой тебе будет отвечать, ты мой дорогой, ты же мой друг, как ты мне, не войди в мое положение. И тут тут вот пойдет самая большая жесть, потому что ты к нему будешь обращаться, если ты дал деньги в долг, да, ты к нему будешь обращаться с официальной позицией, есть бумага. Есть. А если вы еще к нотариусу пошли, сделали договор денежного займа, это еще усугубит отношения. Там в тысячу раз усугубит. В тысячу раз быстрее разорет вашу дружбу. И ты говоришь, слушай, я сейчас эту бумагу запущу, пойду подам на тебя в суд, пойдут предсудебные приставы. Потому что здесь так написано. И ты поставил подпись, и ты согласился с этими условиями. И ты-то к нему с официальной позиции придешь, а он-то будет бить на неофициальную позицию. Он будет говорить, ну ты води в положение, у меня ребенок болеет, зарплату не выдали, жена сидит в декрете, меня сократили, работы нету, надо платить за кредит. И надо, надо, надо. И с одной стороны, надо-то надо. А как же ты? А ты как же? И поэтому вот эта вещь, давать деньги в долг, так же, как и брать деньги в долг, это то, что разрушает моментально дружбу. Вот лично у меня, да, вот я хотел бы сделать некий вывод вот этого правила: лично у меня есть железобетонное правило. У меня есть карточка, пластиковая карточка. Я себя оформил на большую-большую сумму денег, кредитного лимита. У меня было хорошее предложение от Сбербанка. Я ее себе открыл. И когда действительно иногда бывают такие ситуации когда вот нужно что-то купить а деньги они все они в конце месяца закончились не заработал не пришли еще деньги то я иду и покупаю с кредитки да я заплачу проценты да это будет геморрой иногда деньги ты с большими процентами ты сможешь их снять на какие-то виды операции вообще ты не сможешь заплатить с кредитки да но с другой стороны я занимаю деньги у некой обезличенной структуры там личности как таково нет. Я не у конкретного дяди Вася занимаю, я занимаю просто у ООО. И я этому ООО должен, а не дяди Васи. Там этих дяди Васи в ООО меняются с огромной скоростью. И ни у кого лично я из кармана деньги не забираю. И поэтому я, собственно говоря, призываю вас, прям действительно призываю и прошу никогда, ни при каких обстоятельствах не брать и не давать деньги в долг друзьям, знакомым, близким, либо сразу дарить вот какую-то деньги, вот вам вот, вот, у всех пороговая разная сумма У кого-то 5 тысяч, у кого-то 10, у кого-то 100 Кто-то может и 100 дать и забыть У всех по-разному ситуация Но я призываю к тому, что Если вас просят И эта сумма для вас не критична Лучше подарить, сказать Вернешь, когда вернешь и просто забыть про нее, моментально забыть Все, считай, эта сумма нету Но ну, если вернет, окей, не вернет, все, хорошо, то тоже хорошо Но если вот сумма большая, и это ваш прям друг вы просто знаете, вы друг этого потеряете И поэтому уж брать с него расписку, это все Это Ты моментально переводишь свои дружеские отношения Вот это, как только ты ставишь подпись вот, вот под договором денежного займа, расписки, да, что ты эту расписку принял Считай, что ты поставил подпись в отмене своего друга Все друга у тебя больше нету Потому что по законам жанра он сто процентов тебе не вернет 99 в периоде, уж либо вовремя, либо не в полном объеме, либо с каким-то геморроем И потом ты к нему придешь с официальным да, позицией, а он тебя будет бить на дружескую Скажешь, ну ты что, мне не друг, что ли, мы с тобой 20 лет тут дружим, и тут мне тут какие-то бумажки суешь полная жесть поэтому не попадайте пожалуйста в такие ситуации в какие попал я я до сих пор о них жалею ну что мы учимся это правильно это жизненный процесс идет идет жизненный процесс мы несовершенно мы не можем все знать об, об этой жизни вот я сейчас хотел поделиться с вами вашим пониманием моим пониманием того какие три момента полностью разрушают дружбу пожалуйста не попадитесь в них на этом все пожалуйста напиши в комментарии какое видео ты хотел бы, чтобы я снял? Какую тему осветил? Поставь, пожалуйста, лайк, напиши комментарий. Вообще, мне комментарии вдохновляют. Некоторые уникумы такой пишут в комментариях. Я как-нибудь введу рубрику «Ответы на вопросы». Поскольку недавно стал вести свой канал, еще не так много комментариев. Но как-нибудь соберу все комментарии. Есть там очень забавно, я на них отвечу. Ну все, давай, до скорых встреч, пока!